Приветствую вас, любители живописи. Именно с любителями, я хочу делиться своими наработками, так как сам являюсь любителем. У профессионалов своей замашки. Художник, он и в Африке художник. Вообще, нужно ли повторять за любым художником? Как театр начинается с вешалки, так и произведение художника начинается с его кухни, а именно, с кистей, красок, всевозможных баночек, тряпочек и так далее. Обо всех этих вещах у меня люди спрашивали, но я никогда не думал, что все это так актуально, особенно для любителя, который занимается творчеством, а не конъюнктурой, то есть не подстраивается под сегодняшнее время там или заказчика. Да хоть пальцем пиши, но раз такие вопросы возникают, расскажу о своих материалах, которыми я пользуюсь. Вот я вам показываю лишь малую часть того, что имею. Именно имею. Это не значит, что всем этим пользуюсь. Конечно, за много лет скапливается столько барахла в виде старых кистей, засохших тюбиков с краской. И как, наверное, многим художникам, мне жалко выкинуть весь этот мусор. А вдруг пригодится? Да и привычка осталась с советских времен, что достать было трудно, поэтому и выкинуть было жалко. Даже если краска не совсем засохла, ничего, разбавим, еще порисуем. Кстати, дефицит играл на руку творческому человеку. Голь на выдумки гораздо, то есть из дерьма могли конфетку сделать и не думали о том, какие нужны для этого кисти, там, какие баночки и тому подобное. Сегодняшнее время конечно, продиктовало свои условия. Забудешь помыть кисть, она высохнет. Да фиг с ней, пошел и купил новую. Благо, что в магазинах есть все, но именно это и расслабляет художника. Давайте пройдем по кистям. Вот куча кистей, которые лежит в основном без дела. Из них работают. Например, кисть 20 номер 20 мм. Синтетическая, упругая и разлохмаченная. Ей я грунтую холсты размером ну, примерно до 60 сантиметров. Если больше, то пользуюсь флейцем. Тоже. Кисть синтетическая, жесткая, похожа на щетину, также 20 мм. Ей тонирую холст или пишу первый подмалевок. Из-за своей жесткости этой кистью, удобно растирать торцом краску по принципу сухой кисти. С ней в паре идут две кисти по 10 мм десяточки. Также для подмалевки в растирку ну, более, более мелких пятен. Но не для прорисовки мелочей, в подмалевке их просто нет. Следующая партия для живописного письма. Все кисти синтетические. Чем они мне нравятся? Особенно в новом состоянии, или если за ними ухаживать, то кисть долго держит заострение на кончиках. Само строение синтетических кистей очень интересное. Каждый волос, это конус. У основания он толстый, а кончик сужается. За счет этого, такие кисти имеют упругость, и в то же время мягкость. Для более крупных участков на картине, пользуюсь кистью номер 16 и номер 10 обязательная кисть это двоечка 2 миллиметра для мелочи всякой и совсем для тоненьких линий это круглая двоечка а вот мои самые любимые кисти тоже синтетика только стертая от времени и ставший такой полукруглой в основном когда увлекаешься письмом забываешь про все остальные кисти и работаешь только этими стер стертышами, как я их называю, стертыши. Ими можно и мазочек положить, и растереть краску, и точку поставить, и линию провести. Ровную линию провести, конечно, для этого существует такая кисть, как лайнер, или лайнер, как он правильно называется. Вот она. Только я ей пользовался раза два, почему-то мне очень понравилось. Да и вообще, если во время творческого порыва, думать о кистях, где какую использовать хотя если рука автоматически схватит этот лайнер ну то почему бы и нет. вот вместе с лайнером есть совсем мизерная кисточка, но ей только точки ставить или изящной росписью расписываться то есть до таких мелочей типа микроточки я не дохожу. вот кисть веерная ее используют некоторые художники, например для написания листвы или хвои в пейзаже, а, также травки там всякой еще используйте ее для растушевки мазков, ну, чтобы сгладить мазки. Следующая кисть скошенная. Тоже пользовался ей пару раз. Ей удобно каллиграфию писать, особенно готический шрифт. А если серьезно, ну, то скошенная кисть хороша для цветочной живописи. Одним движением сделать лепесток с поворотом. И вот, наконец, две кисти для лака. Они тоже синтетические, мягкие, упругие у основания. Ими я покрываю картину лаком. Только всеми этими кистями сразу, я конечно не работаю. Для полотна размером до 80 сантиметров, вполне можно обойтись тремя-четырьмя кистями, а то и вообще одной. Ведь дирижер целым оркестром управляет всего одной палочкой. Чем же мы художники хуже? Мастихин. Хороший инструмент в руках профессионального художника. Я им пользуюсь только для смешивания красок. Мешаю краски как строительным мастерком цемент. А если серьезно, живопись, которой я занимаюсь, нежная, практически без фактурных мазков. Ну как в ней применять железки, царапания и тому подобное. Поэтому мне мастихин, как инструмент для живописи не нужен. Для меня это лопата, а лопатой нужно копать или смешивать цемент с песком. Хотя, повторюсь, в умелых руках мастихин может выписать даже мертвую петлю Нестерова. В общем, вывод про кисти и мастихины. Без кистей художнику не обойтись. Самому их сделать нелегко. Значит, нужно идти в магазин и покупать их по своим нуждам. Не нужно сразу закупать 100 кистей. Во-первых, хорошие кисти это дорого, а плохими рисовать будет не очень приятно. Покупаем одну две кисти для начала, а впоследствии мать природа сама подскажет, сколько и что нужно. Мастихин, как в моем случае, тоже не обязателен, можно смешать краску кистью. Но все же мастихин для художника, в наше время, это типа престижно, сейчас все им работают, может кому-то он необходим, как инструмент для живописного воплощения ваших фантазий. Тогда да, покупаем. А вот теперь смотрите, на всю эту кучу баночек. Я мужик. А какие-то кремы, мази там и тому подобное, чем в основном пользуется ну, слабый пол. Не подумайте ничего такого, все эти баночки постоянно выкидывают моя жена и дочка. Вот смотрите, обычная баночка для масла стоит в магазине на данный момент ну, примерно тысячи Зачем тратить лишние деньги из семьи, если у каждой женщины пузырьки баночки заканчиваются каждый день и выкидываются. Ну может и не каждый день, скажем, у красивых пореже. Так вот, в эти баночки я наливаю масло, тройник, растворители и тому подобное. Вот два маленьких пузырька, один под масло, второй для растворителя. Очень удобно, что они с крышечками. Поработал, закрыл, нет запаха и не выветривается. Вот баночка для лака, она хороша тем, что дно у нее скругленное, а значит кисть до конца забирает лак. И самое главное, такие баночки удобно мыть, хотя нужно ли их мыть при таком количестве. Пока пользуешься, уже на подходе следующая баночка. От некрасивой чаще, от красивой реже. Поэтому не стоит покупать всевозможные емкости за деньги, если они все равно тратятся в семье на баночки не хуже. Обязательно нужно иметь и что не обойдется без покупки это масло льняное можно и другие масла, я пользуюсь только этим. Разбавитель тройник, это для меня основные жидкости, которые нужны и для разбавления красок, и для смачивания холста, и для лессировок в моей живописи. Лак домарный, тоже может использоваться в лессировках, но пока в чистом виде, я его для этого не пробовал, только для лакирования картины. Также в моей коллекции присутствует разбавитель номер 2 и номер 4. Но его я больше пользую для мытья кистей в процессе работы. Сейчас у меня его нет, он закончился. Иногда для промежуточного мытья кистей, но в основном для обезжиривания поверхности полотна, после очередной сушки, я пользуюсь вайспиритом. В конце работы, я обязательно тщательно промываю кисти. Для этого подходит растворитель номер 646. Он идеально отмывает краску с кистей, при этом не совсем сушит их, как скажем ацетон. Этот растворитель я наливаю в баночку из-под кофе и в ней полоскаю кисти и впоследствии мою их с мылом в теплой воде. Таким образом, кисти служат мне очень долгий срок. Краски. Я не буду вдаваться в подробности палитры, так как у каждого художника своя палитра и предпочтение. Скажу лишь, без чего я не могу обойтись в многослойной живописи. Обязательные краски это прозрачные, листировочные. На этих тюбиках стоит значок, незакрашенный квадратик. Лиссировочные краски отличаются от нелистировочных, кроющих или полукроющих, своим прозрачным пигментом. То есть, сам пигмент имеет стекловидную массу. В непрозрачных красках, пигмент имеет порошковую массу. Некоторые художники путают, что лиссировки можно сделать любыми красками, если пожиже их разбавить. Отчасти они правы. Только разбавляя порошок, мы будем иметь матовую разжиженную массу. А лессировочные краски и разбавлять не нужно, они и так прозрачные, и по наполнительную, и по связующему веществу. Вот обязательные краски для моей живописи. Красные краски. Кроплаки. Розовый прочный. Красный прочный. Фиолетовый прочный. Иногда крашу кармином. Тоже краска для лессировки красно бурого оттенка. Голубая ФЦ краска. Яркий, прозрачный, синий цвет. Не понимаю, почему ее называют Голубой ФЦ, если она синее-синей, очень ядовитая краска. Если ее смешивать с другими красками, то нужно иметь опыт, в общем, чувствовать пропорции. Иначе, она может быть непредсказуема со временем высыхания. Например, намесили голубой цвет с белилами, картина высохла, и мы видим, что белила исчезли. Просто краски, такой химической силы, как ФЦ, съедают, растворяют более слабые пигменты. Желтая лессировочная краска. Индийская желтая. Красивейший золотой цвет. В смесях, как и голубая ФЦ, непредсказуема. А вот по высохшему письму, чтобы подчеркнуть золотые предметы, объединить картину в общий тон, в общем для лиссировки, ей почти нет равных. Лиссировочные краски нежелательно использовать при пастосном письме. Например, если краплак положить толстеньким слоем, он при высыхании даст трещины. Также нежелательно использовать эти краски в нижних слоях. Они попросту вылезут на поверхность со временем, а значит, загубят первоначально задуманный цвет. Есть еще прозрачные краски, но я показал вам пока э, те цвета, которыми пользуюсь на данном этапе. В дальнейшем, ну, если буду пробовать другие, буду рассказывать о них. Вот кучка кроющих красок. На тюбике обозначение закрашенного квадратика. Ими я, собственно, пишу перед лессировками, формы, светотени. Это кадмий желтый, кадмий красный, умбра женая, это коричневая краска, белила титановые, собственно белая. Из синих кроющих красок я ничего не использую. На эту тему у меня есть полукроющие. На тюбика квадратик полузакрашенный, вернее закрашенный наполовину. Вот например, кобальт синий средний, или чаще кобальт синий спектральный, он поярче. Эти краски можно применять как в смеси с другими красками, так и для составления различных оттенков. Также можно применять и для лессировки. Отдельно скажу о двух красках, которые я люблю, хотя применяю их очень редко. Как вы заметили, в моей палитре нет черной краски, никакой. Советуют там и сажу газовую, индиго, и в общем черт ногу сломит. На этот случай у меня есть полупрозрачная краска Вандиг коричневый. Хоть она и называется коричневая, имеет черноватый оттенок. В смеси с белилами, дает классный серый цвет, чуточку отдающийся таким красноватым оттенком, зависит от освещения. Толстым слоем, то есть мазками, ее положить трудно. Она такая желеобразная, она имеет консистенцию такой жидкой мазуты, кстати и пахнет нефтью. А вот для листировки, в завершающих слоях, она великолепно себя ведет. Классно подчеркивает тени и за счет своей мазутной прозрачности не закрашивает сам рисунок. Вот вы видите пример работы с краской Вандик Коричневой. Обратите внимание, теневая часть была написана в светлом тоне, и благодаря парочку прозрачных лессировок этой краской теневая часть ушла в глубину пространства. Еще одна краска, которой я редко пользуюсь, но она великолепна это травяная зеленая. Что интересно, она полностью прозрачная, значит, вроде листировочная. Но сколько я ее пробовал, она ни разу меня не подвела и даже в смесях. Она яркая, в ней нет ядовитости, как в ФЦ и Краплаках. Смешивается с любым цветом изумительно. Например, с кадмием желтым, дает очень яркую солнечную зелень. Короче, если лень мешать зеленый, то этой краской можно баловаться в любых сочетаниях. Вот один из примеров. Картина вся написана на основе травяной зеленой краски. То есть она взята за основу, а остальные краски пляшут с ней либо вокруг нее. Только я пытаюсь, конечно, составлять самостоятельный зеленый цвет из физического или оптического смешивания красок. О красках я буду рассказывать более подробно по мере работы с ними. И наконец, цвета и святых всех художников. Палитра. Также не вижу смысла ее покупать. Во-первых. Деревянные палитры слишком маркие, их постоянно приходится чистить, но всегда на них будут остатки краски. Мне нравится, что перед каждым сеансом у меня была чистая палитра. Для этого я смастерил ящичек из пластика ПВХ. Кто смотрел мой ролик про изготовление холстов, тот в курсе, что, что это за материал. Открываю ящик и достаю оттуда палитру. Сама палитра, это кусок пластика, который можно засовывать в полиэтиленовый пакет и после каждого сеанса снимать ее и выкидывать. Но это при условии, если не остается полтонной краски. В моем случае, я чувствую, сколько нужно краски на данный сеанс, чтобы она не оставалась. Даже если я собираюсь писать на следующий день, этой же палитры цвета, для этого и существует ящичек. Я убираю палитру в него и закрываю крышкой. Так как в ящике нет света и практически большого доступа кислорода, моя краска может храниться не засыхая несколько дней. Скажу о цвете самой палитры. Во-первых, у каждого художника свои предпочтения. Скажем, дорогая деревянная палитра, сделанная из красного дерева, мне лично не нужна. Во-первых, ее цвет и оттенок будут сбивать в составлении колера. Во-вторых, быстро испачкается. А кто хочет, чтобы дорогая вещь была грязной? Мне нравится или белая палитра, на ней все цвета читаются в чистом виде. Или как в моем случае, делаю нейтральную палитру, серую. Просто на лист пластика каждый раз приклеиваю самоклеющуюся пленку по уголкам. Ее легко снять и приклеить другую. Из пластика я также сделал настольный мольберт, для полотен ну не более 50 сантиметров. Также, для картин большого размера, соорудил из старого фотоштатива, тоже с применением пластика, напольный станок. А теперь, вот я собрал в кучку, чем я пользуюсь постоянно. Это палитра, 3-4 кисти, разбавители, 2 баночки, ну и конечно же тряпочки. Все остальное в печку или в стол, до лучших времен. Вывод. Если я буду иметь скрипку Stradivari, это не означает, что я буду играть как погонине. Не надо гнаться за крутыми живописными инструментами. Многое находится у вас под руками дома, только нужно увидеть и сделать. С приобретением опыта, инструменты сами будут приходить по мере надобности. Не нужно подражать художникам, у которых золотые кисти и платиновые баночки для масел. Можно подражать великолепной технике мастера, ища при этом свои подходы и свои инструменты к воплощению идей в творчестве. Всем людям, желающим творить огромных творческих успехов. Вступайте в дискуссии, комментируйте мои видео, подписывайтесь на канал, чтобы следить за моими экспериментами по живописи. До новых встреч, друзья!